Микродойстись с мухомором, где-нибудь до микродойстись, кстати, вот у нас скоро же тоже будет готово, мы уже подготовили, готовили первую заготовку. Мы по баночкам, по этим пилюлькам сейчас найдем, где будет более меняемая цена. Мы эти микродозы будем готовить. Я вообще думаю, у нас будет частью программы гипнокоучинга микродозинг мухоморами. То есть. И тогда будет все быстрее, все интереснее, все легче, потому что ну как бы ты, ты просто на микродозинге мухомором не позволяешь быть себе чмошником. Не получается вообще, например, бухать, почему не получается на, на мухоморе? Потому что он говорит тебе, ты что, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты действительно хочешь говном быть вот этим, блядь? Э, свиньей, блядь, э, в человеческом виде. Причем свинья, я с уважением к свиньям отношусь, потому что они выше по статусу свиньи человека. Ты берешь «не». У -у, не хочу, у -у, у -у, не, мне не надо, спасибо. Да, поэтому вы пользуетесь мухомором, именно микродозингом мухомора, как вот толчком, который может вам помочь делать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 а из этой подлавки вылезти, помыться, привести себя в порядок, сказать, пошли вы все нахуй, блядь, вот эти, блядь, чмошники. Я больше не с вами. Они говорят, блядь, был, был же нормальный же человек, блядь, сука, бухали вместе в гараже, блядь, нахуй, это сопли жевали, а, блядь, предал нас, нахуй. Ты говоришь, да, блядь. Угу. И пошел своей дорогой вот на это нужны так сказать героические вот эти вот флюиды а этот самый мухомор это дает я к мухомор очень с мега уважением отношусь и поэтому и поэтому рекомендую вот но треповать на мухоморе только прям при привязанными и, и с этими ситрами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 И вот его эти самые пацаны тоже ушатанные на грибах, видите, везде грибы, вот грибы. Вот здесь он вообще лопатой, это все прям, видите, вот этот, вот, вот этот, вот вообще мухомор, видите какое? Видите история вообще Адама и Евы, смотрите. На что похоже? Вот это?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 Задокументировано, прикинь. Архангел с мухоморчиком. вот Поэтому вы как бы это самое. Не шалите. Рабам нельзя. И напишет, дедушка болел онкологией, бабушка нажарила мухоморов, чтобы не мучился. Дед съел. На следующее утро говорит, что мне лучше стало. Приготовь еще. Дед живой остался. Вы не прикалываетесь? Рак лечат мухоморами. Ну, серьезно, лечат мухоморами рак.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 актера и вишневского миколога, и он проводил новые вебинары. А вообще все это на YouTube есть. Вот у вас есть такой инструмент, офигенный Google, а вы им не пользуетесь.